Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Проект. И сегодня мы запускаем новую рубрику «Обзор планировок квартир в новостройках». В ней мы будем рассказывать о новых жилых домах Санкт-Петербурга, разбирать стандартные планировки квартир и предлагать свои идеи перепланировок. Мы надеемся, что наши выпуски помогут вам сделать правильный выбор при покупке квартиры и найти свой интересный вариант перепланировки. В этом выпуске мы решили сделать обзор квартир в ЖК «Лайф Приморский» группы компании «Пионер». Объект расположен в Приморском районе Петербурга, недалеко от метро Старой деревни и ЗСД. Совсем недавно началась передача ключей во второй очереди строительства. В жилом комплексе три корпуса, в каждом свой набор стандартных планировок – одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Давайте пробежимся по самым часто встречающимся. Ну что, давайте разберем наиболее часто встречающиеся планировки. Основная часть однокомнатных квартир располагается в первом корпусе второй очереди. Они довольно стандартные, что неудивительно. Это параллельное расположение кухни и комнаты. При этом на разных этажах планировки практически не меняются. Однако в третьем корпусе есть интересный вариант однушки. Общая черта – это то, что квартиры имеют относительно небольшую, а где-то откровенно маленькую кухню. При этом многие застройщики отказываются от таких вариантов планировок в пользу просторных кухонь. Двухкомнатных квартир второй очереди довольно-таки много, и они разные. От более или менее стандартных с параллельным расположением кухни и комнаты до необычных и даже странных. Практически в каждой двушке встречается большой и бесполезный коридор. А вот с кухнями ситуация гораздо лучше. Они более просторные, чем в однушках. Ну и трехкомнатные квартиры, как положено, разные. Есть скромный 80-метровые, а есть практически под 110 квадратных метров. В них точно так же вся полезная площадь съедена бесполезным коридором. Большим преимуществом застройщика этого жилого комплекса является то, что конструкция здания позволяют сделать практически любую перепланировку. Теперь пришла очередь для разбора наших идей. Мы взяли самые популярные планировки и разработали для них несколько вариантов того, как можно их изменить. В этом видео мы разберем три из них, остальные девять вы найдете в этом альбомчике, ссылку я дам в описании под видео. Давайте начнем с однокомнатной. Это угловая квартира с балконом. Как вы видите, здесь маленькая кухня и длинный неудобный коридор. Данная перепланировка интересна тем, что мы можем значительно увеличить кухню и при этом оставить отдельную комнату. Это, кстати, плюс угловых квартир. Давайте посмотрим два варианта перепланировки. В первом мы сносим перегородку между кухней и комнатой. Так у нас появляется большая кухня-гостиная. Дверь в комнату нам в таком случае уже не нужна. Поэтому в коридоре мы устраиваем гардеробную или шкаф кто что захочет. Во втором варианте мы выделяем маленькую спальню и организуем просторную кухню-гостиную с двумя окнами. Необычный, но интересный вариант. Давайте посмотрим на все планировки вместе. Изначальная планировка маленькая кухня и нефункциональный коридор. Перепланировка с объединением кухни и комнаты. И перепланировка с устройством кухни-гостиной и с сохранением отдельной спальни. С двушками все гораздо интереснее, здесь больше пространства для маневра. Мы взяли двухкомнатную квартиру из первого корпуса. В ней относительно просторная кухня, параллельно ей гостиная. Чуть в стороне спальня, гардеробная и огромной неправильной формы коридор. Мы решили максимально использовать площадь коридора, и так у нас появилась гардеробная и перенесенная в коридор санузел. Кухня с комнатой при этом были объединены, но оставлен небольшой простенок для зонирования помещений. Второй вариант мы назвали «тусовочный». В нем огромная, полностью объединенная кухня-гостиная с разделением на зоны. И обособленная спальня с присоединением сбоку персональной гардеробной. В этом варианте санузел остается на месте. Давайте посмотрим, как все это выглядит вместе. Изначальная планировка и то, как большой непонятный коридор превращается в санузел и гардеробную в первом варианте или объединяется и становится частью кухни-гостиной. И, наконец, трехкомнатная квартира. Здесь у нас тоже очень много интересных идей и предложений. Перед вами очень популярная трешка из первого корпуса. Квартира на две стороны. Стандартные прямоугольные помещения, два санузла, гардеробная и коридор. При этом санузлы располагаются друг напротив друга. Какой в этом смысл? В обоих вариантах перепланировки мы предлагаем поменять местами санузел с гардеробной. Санузел таким образом переходит в приватную зону хозяев. В первом варианте мы делаем разъезженные двери между кухней и гостиной. При таком варианте вы сохраняете изначальную функциональность каждого помещения. Но при необходимости можете объединять пространство в единую кухню-гостиную. Во втором варианте мы расширяем гостевой санузел за счет коридора и полностью демонтируем перегородку между кухней и комнатой. Так у нас появляется огромная кухня-гостиная. Второй санузел становится частью приватной зоны хозяина. Такой вариант больше подойдет человеку или семье без детей, которые любят принимать гостей или родственников. Давайте сравним. Стандартная трешка превращается в квартиру с разделением на приватную и гостевую зону. А во втором варианте появляется просторная кухня-гостиная для приема гостей. Очень удобно. Все эти идеи перепланировки вы можете найти в этом альбоме, который мы специально разработали для вас. Скачать альбом можно по ссылке в описании к этому видео. А я напоминаю вам, что перепланировку можно сделать только по согласованному проекту. Чем грозит незаконная перепланировка, мы уже разбирали в одном из предыдущих выпусков. Друзья, а на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравились наши идеи перепланировки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующем выпуске.